Так мы второй день в районе Казанлык. Остановились в отеле Ягода, как я уже рассказывала. Что можно сказать о Казанлыке? Казанлык это город Центральной Болгарии, административный центр муниципалитета Старозагора. Его население составляет 45-367 человек, что ставит его на второе место в районе и на 20 место в стране. Казанлык – это центр Долины Розы. В городе находится самая большая и лучше всего сохранившаяся в стране фракийская гробница, внесённая в список ЮНЕСК и музей Розы. Вот мы приехали в Казанлык. Сейчас поедем в центр. Я думаю, что это чайка. Да, праздник Ой. розы продолжается. Сейчас закончилось, но полиция работает. А, убирают розовые лепестки. Да. Второй забайон мы можем сюда сходить. Пойдем? Смотрите, ограничения тебя Тракийская гробница, смотри. Дом на Культура Арсенал. Сейчас я его спущу. Вот мы пришли пешочком в портрозы. Сейчас. Пудами, пудами. Да. Сейчас мы здесь уходим. Вот там написано Розариум. Подошли к Розариуму. Розовый блогер на фоне Розариума. Я тебя остановлю. Парк Розариум. Ну, похоже. Кругом розочки. продается рассада но почему-то не роз роз довольно мало пока вот это например не розы вон там какой фонтан классный Привет. парк довольно большой а мы пришли мази роз роза да сейчас мы его хорошо с фотками сейчас покажу Свобода на Родина Героев. И тут какая-то мемориальная стелла. Как без нее в парке? Никак. А вот у нас тут фонтанчик. И мы идем к фонтану. Перед нами Музей Розы, а еще Стелла в память героев. То есть это памятник павшему русско-турецкой освободительной войне. Балканской освободительной войне, Сербской-Болгарской войне, общеевропейской освободительной войне. В общем, тут все. Да, что? Вот сюда. Я подозреваю, что там надо самим ходить кафе. Так, Все, пришли в кафе Кафе без еды Будем умирать А ты уже это самое попробовала? Кафета? Ну как оно? Похоже Балкарский. на, на похоже? Болгарский ну, Какое у банановые, банановое мороженое Мороженое кофе 4 лева 2 кофе и мороженое Да, скрипач не нужен Детский городок Кыши за книги это вообще цивилизация на марше Сколько струй А за пенсионеры? Мерсия. Мы в музее розы Это у нас Древняя Греция Первые сведения за розой и розовое масло От Беляза Велиада и Одиссея Грецкая мифология Роза и Эмблема на невинности красота вот такие речники, книги. Казанлыкский край. Главный производитель розового масла. Достоинство кайминалышского розового характеризменно условия, в которых оно растет. Разоварение. 12 килограмм розового цвета и четыре раза больше воды. 46 секунд. Ой, у меня есть такой деревянный свакончик. Алгарское розовое масло. Админалка по качеству 7. Лаборатория Яромир Ярымов за опитывание на розовом масле. А, за пробу розовых масел, наверное. То есть розовая... масло и Да. все... масло... Начало торговли с розовыми продуктами в болгарской земле относится к 16-17 веку. Болгарский дистрифовательный дружеский. Смотрите, их. Да, хорошо. Вот это музей розы. Внутренний дворик. Вот там, я думаю, стоят эти казаны, из которых течет розовое масло. Внизу подвешены такие ведра, в которые она собирается. Да, вот это вот примитивная розоварня. Старинная розоварня. Здесь вообще круто. Какой необычный окрас роз. Таких в общем редко увидишь. Мы музей розы. Вот такие необычные розы. В музее можно понюхать, посмотреть. Посмотреть, как изготавливается розовое масло. Вон там стоят чины всякие старинные. Вообще здесь довольно интересно, ароматно и красиво. И, к счастью, не так много народу. Билет стоит всего 5 лива для пенсионеров на одного человека. Поэтому приходите, смотрите, нюхайте. Нюхайте, нюхайте, нюхайте. нюхайте. И ставьте лайки. Приятно. И подписывайтесь на этот канал. Где вы еще такое увидите? Да, вот заметно, что уже, как говорится, июнь, и розы уже начинают отцветать. Ну все, пошли. Вот. Я забыл ты снизу и. Или... Вот здесь написано «В честь на 135-е годовщину русско-турская освободительная война». Община Казанлык поставила этот памятник. Генерал Скобелев и русские воины-освободители на Болгарии от турского рабства. В Болгарии, если памятник, то, как правило, каким-нибудь русским генералом. Вот это глубокий поклон и признательность генерала Скобелеву. Кто помнит в России генерала Скобелеву? А здесь помнит. Вот такой красивенький городок Казанук. Центр у него, во всяком случае, очень уличный. Мы поели мороженое и теперь не можем никак определиться в кафе. Потому что здесь в общем не хочется. Мороженое отбивает аппетит. красивые класс. Как хорошо. Мы в городе Казанлык. И как вам Казанлыкцы? Казанлыкцы? Отлично. И Казанлыки? И казанлыки. Казанлычки. Просто я хочу полярозы, но пока их не увидела. Казанлык оставила себе очень приятное впечатление. Хорошие дороги, красивые развязки, круговые движения с фонтанами в центре. Много всяких малых архитектурных форм. Чувствуется, что люди заботятся и любят свой город. Конечно, здесь много и брошенного жилья, много, ну, много еще чего, конечно, нужно исправить. Особенно вот эти мерзкие пятиэтажки, которые везде понастроены, или девяти, эти панели. Поверните налево. Но, в принципе, чувствуется, что в городе есть хозяин. А, мы здесь были эту беленькую я снимала уже церковь просто сейчас я ее еще раз сниму при другом освещении обратите внимание круговая развязка обязательно центр этого круга чем-то украшен или фонтан стоит вот мы подъезжаем так мы останавливаемся на паркинге идем в Казанлыкскую гробницу. Этнографский комплекс Болгары. Галерея Ровел. Вот какая галерея. Здесь танцует. Здесь розы. Джекунда. Почти штраф Я называла бы эту картину «Праздник розы». Вот какое здание атмосферное. И сейчас мы отправляемся в этнографский комплекс. Таракийская гробница вот прямо вверх по лестнице. Так, вот здесь вот всякие объекты. О боже мой. Ой, она горячая. Да? Минеральная. Минеральная горячая. Да, около гробницы в этом парке. Люди занимаются спортом. Вот фракийская гробница, которая есть в городе Казанлык. Оригинал. Да, говорят, что это оригинал. Так, тракийская гробница ушла в отказку. Здесь так пахнет сосной. Вот памятник Эмануила Манолову рядом с тракийской гробницей. Болгарский композитор. Какие памятники ставят композиторам в Болгарии? В парке. В красивом месте. Добрый день Добрый день А им это ли пицца? Мы зашли в кафе, теперь шопска, салат опять в 30 Овчатка, шеперт, салат грецкая, Сезонная Пилешки, хапки сирена, кашковал по ней есть, между прочим Да, кашковал, омлет, кашковал, кебабчи, свинские ребра А, вот чеснок, гарлек. Хлеб. А, соус. Поражено картофеля, сырение, пицца, пиле, капельчу за таскана. Риф Димаров. Вот такое меню. Back. И мы будем есть пиццу. Да, таратор хорошо. Да. Так, вот наш тараторчик. Очень много жира. Наш любимое блюдо. Картошка Сурина. Лишние килограммы, привет. Вот мы так кастимся. Неплохо. Наш кулинарный канал приветствует вас. Взяли вот такую голямую пиццу. Она стоит 14 лева. Но, думаю, это нам на два дня. Или на ужин. Завтра. Сегодня. И завтра. И завтра. Как так ничего не съели, всю с собой. Чао, ресторанчик. Там вот здесь какая-то речка. Здесь круговое. Да, он сейчас тебя За застройка в не незатилевая, панели, довольно некоторые районы старые, но город поддерживает, в общем, в хорошем состоянии. Ничего не скажешь. Дороги в основном хорошие, розы цветут, уход за городом хороший, поэтому, в общем... Оценка положительная. Есть наиболее какие-то города маленькие, но они чувствуются, что они такие неухоженные. Но здесь этого не чувствуется. Да, архитектурка, конечно, не затеяна, но в советские времена наложили отпечаток, видимо, на этот город. Но новые застройки очень даже симпатичные. Мы только что были. Прекрасно, там вот эти коттеджи стоят такие красивенькие. Так что все идет вперед. Мы едем вперед. Они а идут вперед. Вот эти пятиэтажки, шестиэтажки или сколько там, про которые я поговорю. Через 800 метров. Панели. Продолжайте движение прямо. Но город зеленый-зеленый, ухоженный, ухоженный. А то, что, как говорится, городостроители сделали такое. А типа. вот <свят> а видимо, ждет кого-то. Да, он кого-то встречает. <свят> да, есть все. И магазины, и билла. Да, но это самое, но роза, роза, да. Видимо, город на этом неплохо зарабатывает спрятана полиция где а вот полиция спряталась все нормально полиция нас бережет еще раз нужно вот едеть прямо пока никуда не поворачиваем яблоню ягоду а вон там овечки овечки овечки